Кстати, по поводу соды на ночь, я сегодня говорил об этом, в случае, если человек принимает соду на ночь, то как это работает? Сода на ночь приводит к тому, что кислотность желудочно-кишечного тракта на ночь уменьшается. Вся особенность нашей жизни она заключается вот в чем. Когда мы утром просыпаемся и начинаем включать свое пищеварение, то должны знать, что пищеварение до этого момента было как бы отключено. То есть оно конечно же функционировало, но в общем-то дремало в большинстве своем. И в тот момент, когда человек просыпается утром, он должен запустить пищеварение. Когда человек запускает пищеварение, у него начинает включаться, повышается кислотность крови. Если бы кислотность крови не повышалась, то у нас бы не существовало понятия метаболизма. И тогда бы мы не смогли усваивать ту пищу, которую мы употребляем. Именно поэтому, когда человек просыпается утром, усилить метаболизм, что по-другому приведет человека к выздоровлению фактически или практически от всех заболеваний, Человек должен принять горячую ванну, после чего или горячий душ, после чего, по моему мнению, самое полезное это выпить либо сок лимона в небольшом количестве, либо даже уксус. При этом это можно сделать после еды, а не наточак. Когда вы его выпьете, не имеет значения. Можно во время еды, там, когда вам захочется, извиняюсь. Также на протяжении дня, в случае, если вы занимаетесь, в случае, если вы пьете уксус, знайте, вам необходимы сорбенты. Пищевые сорбенты самые простые, это гречка, это э, пшеная, каша, это каша э, овсяная, которую необходимо кушать обязательно там, в 4 часа дня, не подсоленная, жирненькая, это необходимо делать, она сработает как сорбент в случае, если вы пьете уксус. И ночью перед самым сном вам необходимо немножечко защелачивать свой организм, вы можете принять холодный душ, после чего выпить одна чайная ложка соды на 1 стакан воды и спокойно лечь спать, таким образом уйдет храп, Утром у вас будет мощнейший мочегонный эффект, то есть утром у вас исчезнут отеки, вы запустите почки, потому что почки перестают работать в случае, если у человека организм очень закислен, а он закисляется в случае, если мы едим сладкую пищу. А, я забыл сказать, это при учете, что вы на протяжении дня минимально принимаете сладкую пищу, минимально. Ограничиваете себя в употреблении активных или быстрых углеводов.